Что это за сердечко такое? Не будь! И снова хаешки котятушки и с вами налел и это игра Дельта Рун. Мы оказались в невидовом месте, когда пошли, блин, за мелом. Бывает. Какого черта в кладовке делает замок? Добро пожаловать, а -а -а. герой. Кто здесь? Не стоит бояться, я вам не враг. Пожалуйста, подойдите. Это же этот! Добро пожаловать, я принц этого Королевства Королевство тьмы. Крис Сизи ходит легенда по этим землям. Легенда о том, что однажды прибудут двое героев света и исполнит древнее пророчество, предсказанное временем и пространством. Пожалуйста, герои, выслушайте мой рассказ. Эм, правда, вы уверены, это очень важно. И, эм, по-моему, это классное пророчество. Я думаю, вам бы понравилось. Фух. Эм, хорошо. Ну, Окей. Давным-давно легенду прошептали среди теней. То была легенда о надеждах и мечтах. То была легенда о свете и тьме. Это легенда о... Руне Дельта. Руна Дельта, это же... Тысячелетиями свет и тьма жили в балансе, принося спокойствие в мир. Но стоит этой гармонии пошатнуться, произойдет катастрофа. Небо наполнит ужас, а земля развернется страхом. И затем, подбиение ее сердца, земля испустит свой последний вздох. И тогда, неся свет надежды, на краю мира появится три героя. Три? Человек. Монстр. И принц из тьмы. Только они могут запечатать фонтаны. изгнать английские небеса. Только тогда баланс будет восстановлен. И мир будет спасен от разрушения. Сегодня фонтан тьмы... Гейзер, который придает этой земле форму, возвышается в центре королевства. Но совсем недавно на горизонте появился новый фонтан. И из-за него баланс светы тьмы был нарушен. Крис, Сизи, спасибо, что выслушали мой долгий рассказ. Я глубоко верю, что вы и есть герой этой легенды. Что, несмотря на всех врагов на вашем пути, у вас хватит храбрости спасти мир. Войны Дельты, пожалуйста, примите свою судьбу? Mm. Э -э нет. Хрена сдо. Что? А? Я герой? Mm -hmm. И нету выбрал. Ну, Сьюзи, без тебя мир... Мир... Да мне похуй! Ну и что? Если этого мира не станет, это не моё дело. Даже забавно будет, если честно. Короче, Крис, если ты хочешь поиграть в с этим чудиком... Да оставайся, а я пойду искать выход. Сьюзи, подожди! What? Thought, <laughs> What already cool, you already died. What?! Я подумал, это Санс! ха хо хо вот и герои уже бегают. Они даже не в курсе, что я здесь. Папа сделает меня сына месяца. Кто ты, черт возьми, такой? Я! Зловей. Вы, клоуны, хотите запечатать наш фонтан тьмы, а? И все чувствовались клоунами, спасите мир от вечной темноты, а? Ха. Не пытайтесь этого отрицать, мы оба знаем, что вы пойдете на восток. Это ваш единственный путь домой. Но я, Лансер, не дам вам добраться до туда. И для этого у меня есть безупречный план. Шаг первый, я устрою вам сбочку. Шаг второй, вы продуете... Плохой план, малой. Правда? Да. Вообще, не против почувствовать его на своей шкуре. Фига себе! Охренеть, ребята! Погодите, как это все произошло? Откуда у нас взялся меч? Что это за враги? Откуда он все это знает? И вообще, мы, мы не собираемся быть героями. А! Стойте, клоуны! Этот. Что? Епать! Не знаю, откуда у меня Секира, но это круто! Вот оно как! Обожаю получать звучку. Я... А как мне Сьюзи выбрать? Чем потом займется ребята? Ой, хороший удар. Вы победили. Получено 0 опыта и 33 золота. Вы в порядке? Эм, позвольте мне представить себя подобающий я. Боже, ты капюшон ты снимешь? Тебе из-под него не слышно ни черта. Ну ладно. Всем привет, меня зовут Ральзей. Крис, Сьюзи. Я так рад встретить. Я уверен, что мы станем замечательными друзьями и... Выход на востоке, да? Верно. А вот туда мы и... Ясно. Увидимся в школе, Крис. Эм, получается, мы остались двое? Крис, хоть я и принц, но меня э, на данный момент нет подданных. Всю свою жизнь я э, в одиночестве ждал вашего прибытия. Так что, я действительно рад вашей встрече. Надеюсь, мы станем замечательными друзьями, Крис. Давай поищем Сьюзи. Она, скорее всего, направилась на юго-восток. Веди, Крис. В смысле, веди? Что здесь вообще происходит? Я не понимаю. Ой, Крис, это мой манекен, и у нас есть возможность подготовиться к встрече с врагом. Хочешь пройти обучение в бою? Давайте, окей, готовься, Крис. Видишь это сердце, Крис? Это твоя душа, кульминация твоего существования. Да-то мы поняли. В ней твоя воля, твое сострадание и судьба всего мира. Получив удар, ты и твои друзья будьте терять очки здоровья. Если у вашей команды уже упадут в мы проиграем битву. Пожалуйста, будь осторожнее, избегая вражеских атак. Понятно? Попробуй клониться. Молодчина, Крис, у тебя талант. Офигеть. Так вот, после атаки врага начинается наш ход, Крис. В первую очередь, я научу тебя битве. Хоть битвы в нашем мире не обязательные, но предупрежден, значит вооружен. Попробуем битву. Вау, Крис, чудесная атака. У тебя уже был подобный опыт. Окей, теперь попробуем. Защиту. Просто нажми на защиту, и атака врага нанесет меньше урона. Но к этому ты соберешь ПН? Внимание на оранжевый полоску слева. Объясню чуть позже. Отличная работа, Крис. Раз уж у тебя теперь есть ПН. Как насчет потратить их на одну из моих заклинаний? Потому что если нанести врагу достаточно урона, то он устанет. А сейчас, если я наложу свое заклинание «Усмирение», он иснёт и мы поведи мирным путем Ух ты давай попробуем заклинание Ральзы накладывают усмирение Великолепно, крис мы бы сейчас уже выиграли битву мне для тебя осталось всего пару уроков Дей твой Ведь все же даже самых злостных врагов может сразить доброе действие. Крис где ты лишь манекен почему бы его не обнять? Обнять. Давайте нас обнимем. Вы обнимаете Ральзея. Крис? Эм, я не думаю, эм, что тебе нужно это делать, но он покраснел. Вы обнимаете манекен. Ах, молодчина, Крис. С каждым врагом нужно действовать по-разному. только враг успокоится, его имя загорится желтым. И когда это произойдет, битву можно окончить пощадой. счете всех врагов на нашем пути мы сможем обойтись без битвы. Крис щирит врага манекен. Молодчина, Крис. Настоящий битвы мы бы уже победили. Я очень рад, что мне вынулся шанс обучить тебя, Крис. Вы победили. Получено 0 опыта. И... Одна монетка. Ох, это было весело. Ты быстро учишься, Крис. И, эм, Если вдруг тебе нужно будет освежить память, я... Вот, я сделал для вас о руководство. Нажми S, чтобы открыть меню и использовать его в предметах. Вы получили руководство. Шикарно! О боже! Великая дверь открыта! Неудивительно, что лонтер пробрался внутрь. Крис, как только мы пройдем через эту дверь, наше приключение наконец-то по-настоящему начнется. Путешествие предсказано пророчеством. Однако, Крис, я верю, что твои выборы тоже важны. В этом мире есть разные существа, Крис. В конечном счете от наших поступков зависит все. Так что давай попробуем пройти этот путь без битв. Если у нас это получится, тогда я верю, что мы получим счастливую концовку. Иначе, боюсь, тебе, возможно, не совсем понравится результат. Ой, прости. Не, прошу не слишком о многом. Я справлюсь. Крис, я понял, что ты герой в той секунды, когда тебя увидел. Давай просто постараемся изо всех сил, хорошо? То есть он знает о временных линиях? Он знает о концовке вообще обо всем? А не является ли этот принц Тьмы настоящим злодеем? Нет, так и на всякий случай. За этой закрытой дверью ваше приключение, наконец-то, по-настоящему начнется. Сила приключения освещает вас изнутри. Интересно, а здесь можно геноцид начать? Hello, Ух ты! Если вы читаете это, то, скорее всего, вы мертвый. Подпись, Лансер. Да что за Ланцер? Кто это, блин? Ага, вот он. Эй, не читай этот знак. Он еще в разработке. Подпись, Лансер. Эй, ребята. Даже не поздороваетесь? М -м -м, нет? Круто! Наслаждайтесь збучкой от моих ребят! Ох, мы вернулись! А если мы поздороваемся, то войска не устроят нам сбочку? Ральзей, ральзей, ральзей! Наши отношения только и держатся на этих сбочках! Какие отношения? Точно, нет предметов, которые могут вас исцелить! <сувствую> Боже, какая прелесть! Ни в коем случае не входите в дереву и не нажимайте это, чтобы открыть меню. Поняли? Подпись, Лансер? Лансер, ну ты, блин, зараза. А ты кто? Мама миа, я шеф-повар. Спасибо. Мой последний торт выжал и из меня все соки, так что я решил вздремануть, но мама-мия, меня разбудил страшный шум. Бестия, я, горбившись над столом, поедала мой пирог словно животное. Я присказала ее воду, и она зашипела и убежала. О, мой чудесный торт! Ох, ох, Крис, похоже на Сьюзи. Мы на правильном пути. Давай постараемся, чтобы она не попала в еще больше неприятностей. Остатки торта все еще тлеют. Взять кусок. Давайте возьмем, чего Сломанный торт был добавлен в ваши ключевые предметы. Прости, мне тоже нужен торт. ха сорян. пацан. Ебать, еще один. Что это за сердечко такое? Ебать. Сохранить. Встречайте в лабиринт смерти и готовьтесь потеряться клоуны. Подпись Лансер. Господи. А это что? Это какой-то враг, похоже, его раздавили. О боже, бедняжка. Ну как, уже потерялись, вы должны быть абсолютно без помощи среди всех этих поворотов за ворота. Ваши навыки ориентирования вас сейчас не спасут. Подпись Серьезно. Секунду, где ее? На помощь кто-нибудь заблудился. Подпись Ой, Ой, дурак! Ару. Ты чё плачешь, маленький? Мол, минуточку. Даже если вы с вами враги, мне нужно вас предупредить. Здесь риск от фиолетовое И надо всех, кто встанет на ее пути. Мы даже не любим драться. Король не оставил на выбора. Ох, Крис, нам нужно остановить Сьюзи побыстрее! Здоров! Хо-хо-хо! Таким образом вы выжили в лабиринте! Но не радуйтесь раньше времени! Посмотрим, как вы справитесь против этой команды! Епать! Эй! Вы как еще на ногах стоите? Да вас всего двое! Ты сделал команду их так совсем не сбалансированные, Это как поужинать тремя остатками молока. как так. Это как неправильно. Почему бы нам не поговорить об этом после битвы? Пипец. Точно работа, Крис! Мы получили 0 опыта и 89 монет. Круто! А сколько мне? Ты проиграл, Ланцер. Ты ничего не получаешь. Ох... Может поделитесь? Нет? Ладно, до скорого, неудачники. В смысле? Там это еще неудачники? Да-да-да вас нахуй! Чё как? Я думал, ты убегал. Ага. я уже все. Ару, блин. <одна> вот она! Открывайся, девильная дверь! Ах, как круто! Это вы. Сьюзи! Мы так волновались! Эм, как ты прошла через шипы? Взяла и прошла. Но эта дверь отстой. Ха, не переживай, Сьюзи. Она откроется, как только мы решим головоломку. Круто. Скажите, как закончите. Ах, Сьюзи, без тебя мы ее не решим. На нуди головоломку будем нужны, мы все трое. Однако только Крис может запечатать темный фонтан. Если ты не пойдешь с нами, ты не сможешь вернуться домой. То есть я обязана к вам присоединиться? Ага. Давайте просто с этим покончим. Поехал, свернулась в команду. Нужны фарфары. Сиюзи присоединилась к команде. Ура. Сьюзи держится на расстоянии, чтобы никто не подумал, что она с вами. Чего? Господи, как я ржу! Похоже, дверь открылась. Ехей! О, Крис, я вспомнил, что Сьюзи пропустила обучение. В следующем бою нам нужно будет научить ее действию. Думаю, ей действительно понравится. А ты кто? Хорош! В шашках жестко атакует! и хотел научить Юзи действовать. Вы приказали Сьюзи польстить ей? Что? Какого черта я должна этим заниматься? Она напала на нас! Давайте уничтожим её прежде, чем она двинется! Ах, Сьюзи, ну посмотри, она выглядит безобидной! Если ты будешь добрый, мы сможем победить никому, не навредив! Хорошо, хорошо! Эй, малыш! Моя секира была бы тебе к лицу! Ясно тебе! <смех> эм, Крис, может, мне стоит с ней поговорить? Вы победили, получно. Ну или вы-11 золота? Ну блин. А теперь, эм, все ты, наверное, забыла, что я ей как-то сказал. Как герои, мы имеем силу створить мирное будущее. Теперь давай попробуем без вит. Хорошо? Как насчет проявить немного милосердия? Если ты оставишь врага, я могу использовать усмирение. А усмирение усыпит уставшего врага. Ну да, меня твоя речи уже в сон клонит. Что ж, просто помни об этом. Нам придется предупреждать врагов насчет нее, Крис. Итак, ребятки, Сьюзи, жестокий мучитель, стала вашим союзником. Сила грубиянок освещает вас изнутри. Сохранить, ребята, и на этом мы заканчиваем прохождение Дельта Рум. А пипец, ребятки, пипец, абсолютный пипец. В смысле, почему мы герои? Я так и не поняла, кем мы являемся для Ториэль. Сыном? В смысле, я сын, от кого она залетела? Писец! Неужто приз. не знаю! Боже, пипец! Еще и азриэль там. Вау, просто вау! А где Санс? Где Папайрус? Что это за мир? То есть было несколько подземельй, и в каждом был свой король? И почему это царство находится под кладовой? Блин, я не понимаю. Эх, ну ладно, в любом случае, всем пока, котятки.